О, здесь сральник с грибами, с какими-то... Это что, это морепродукты или что это такое? Это. О, это пармезаном посыпать и будет белиссимо! мамма Хей-оу, hey, всем привет! Надеюсь, не заставил долго ждать. И мы продолжаем прохождение Resident Wild Village. Если ты приготовил для себя пару вкусных плюх, заварил крепчайший чаёщик, тогда мы начинаем... А мне все дали? Все, отправляемся. Долей. Долей, долей, долей. Угу, угу. И что здесь? Получается, здесь какая-то тоже комната, которую ну, а, кто-то не прошел. Получается, много трупов а, в игре. Да? Как бы, ну, ладно. И что, бывает, подумаешь, ну, типа. С каждым бывает, скажем, случается. Ничего в этом страшного, плохого не вижу. Подожди, прежде чем открыть эту дверь, я пошарюсь, ничего не нашел. Открываю. Теперь открыто, изи, легчайше Так, здесь, а, все, я понял, где мы угу. Все, теперь здесь можно запустить этот, тот самый рычаг а, Стоп, вот, все, рычаг вниз Здесь нас уже не ловят, здесь уже двери открываются И мы, собственно говоря, заходим, а куда? А куда мы заходим? М? Это что, подожди, мы, мы сейчас куда, мы в замок пробираемся или нет? Не, мы просто выбрались. А или это куда мы? Виноградник. Ладно, разберемся, ничего страшного, все нормально будет. Все, все, все. А все, у нас даже на месте все, все наши предметы все у нас есть, как бы. Ладно, пойдем тогда отправляемся вперед. У нас есть ствол, у нас есть все ножи, вот это вот все. Мина даже одна есть и как бы. Что, казалось бы, что то плохое, но нет, все очень хорошо даже. Откуда вы меня знаете? Да вы ты шо! Таких, как вы, всегда все знает. Герой, который ищет свою дочь. Стешний замок, вам не кажется, подозритель? Ага, и вы. Нет, я обычный драйв. Биосистема. системы Здесь? Я не представился. Зовите меня Герцог. Приступим к делу Оружие, Герцог, понял. припасы, лечебные О -о -о -о. средства Обеспечу О -о -о. вас всем Чего пожелаете Внутриигровой магазин, кайф ну что Открыть же, меню магазина Припасы купи сегодня, живи У до меня завтра У новинки Кошелек герцога Продается все А, кристальная мощь твари С острыми клыками, ценная Это я могу продать, получается? А, так, далее Ок, пу, количество Ага, Лекарство, лекарства мне нужны, патроны нужны, лемя это так, понятно Что такое лемя, вот это тоже мне нужно, мина мне нужна Типа, мне нужно это, а как? Обменять на... Да Все, мне не нужен был череп Назад, оружейное А, здесь мы можем улучшать герц, может, улучшить ваше оружие, но не бесплатно Не бесплатно, запомни Ага Урон, темп стрельбы, урон, таты ты шо, 6, 8 тысяч, 4 тысячи, 6 тысяч, 6 тысяч, 3, 500, у меня 2 всего. Мне не хватает. По поводу припасов, продано, продано. А это что? Часто спусковой крючок. Значительно увеличивает скорострельность. Так у меня ни на что не хватает, кроме патронов и хилки. Ну ладно, не пока подфармим еще. Да хорошо, хорошо. Мне не термосовый. терпится увидеть ваши новые находки. Спасибо, спасибо, солнышко Спасибо тебе огромное за поддержку, за помощь, которую ты мне а, оказал О, Герцог Герцог, блин, очень красивый молодой человек А главное, воспитанный То есть это, это ну, приятно <звы> видеть такого образованного молодого человека Да, в теле В теле, назовем это так а, В столь грубой Обточенной игре Опа, патрончики для дробовиков в вазе Хорошо, хорошо А здесь... Порох Отлично Сань, ну ты начинаешь развиваться, как бы, да? Хромосомы прибавляются Так, три дочки Белла, Кассандра и Даниэла угу. Что ж мы... Что ж ты, фраер? Что ж ты, фраер? Сейчас походим вот здесь Сюда зайдем Посмотрим Здесь же должна быть... О, 500 штук, прикинь Охренеть Так Безрезультатно, значит нам нужно починить этот грёбаный лифт Либо он запустится после а, прохождения вот этого этапа То есть игра дает нам подсказку, нужно двигаться сюда И это хорошо, потому что я бы сейчас, короче, ну я бы растерялся, не знал куда двигаться Заперто с другой стороны, мы скоро откроем Скоро, мне кажется, мы откроем то, что заперто с другой стороны Сломали пистолетные патроны, взяли, тут разбили стекло Вообще мы такие вандалы, Вендлз Ну... Как, как, мы какие-то панки с вами, получается Панки Хой, там вот эта движуха вся, да? Так, а, занавески все зашторены Да, мы... Мы в самке, тут уже кто-то кричит О, ты смотри Смотри, сколько тут сегодня Интересно А, мы не можем пройти сюда, почему? Ступенька есть, а зайти не можем, ну Лабиринты Норштейна Норштейн, искусный мастер а, Какой это век, получается? 19 века на родине он считался еретиком. Он долго странствовал, пока не поселился в глухой деревне. Там Норштейн построил четыре лабиринта, замок, дом на холме, водяное колесо и железную башню. Завершив их, он пист... а, приставил пистолет к виску и покончил с собой. Ламбери... Лабиринт уникальный и для управления каждым. Нужен особый металлический шар. В каждом находятся кристаль... кристаллические кости. Я э, якобы останки четырех любимых жен Норштейна. Эти лабиринты их могилы. Да ты шо, я вижу. С то есть мне вот это надо будет взять, да? Изучить. Понятно, я это изучил. Я сохраняюсь. Сохраняюсь. Сохраняюсь. Здесь э ничего не могу сделать. Все. Я понял, здесь у меня есть точка. Как бы мне нужно будет сюда какой-то шар положить. Э -э я пришел, соответственно, вот оттуда, оттуда. Сзади сюда я вряд ли пройду, да? Укрой маской слепой взор. Ангелов. Во-во-во, началось. Ты смотри. Это вот те самые жены или что? Кто вы такие? А ну, представились, Бэра. Сейчас меня серпом тут. О -о -о -о. Меня постоянно будут резать в этой игре. Да, кровь. Да. Девка заманчива, конечно, но, может быть, не будем такими настойчивыми? Может, попроще что-нибудь мы сообразим? Девы, дамы, дамы. Мама, прими добычу. Дочки, о, вы так заботливы. Это вот эта шляпница, подшляпница. А ну-ка, посмотрим. Подшляпница. Мы от кота Базилиова мы смогли о, уйти, а Этан вот Миндерс, шляпница. Ты сбежал от моего братца и его забав? Ну, пусть как, смотрим, пахнет <с price> ну, давай, да, мама, глянь. Да. А Ч ⁇ делаете? Ч ⁇ делаете? Отпустите. Так, не понял. А, а, а, а. Это вампирша или кто это? ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой я сообщу матери Миранде. Подтухать нашли. А потом нам хватит на всех и каждую. Подвесить. Зачем? Не надо меня подвешивать. Блин, ну это жестко. Что вы делаете? Что? О, подожду сколько хочешь, Итану Вентерс. Нашу мать! Вашем, ум... а что она такая здоровая, слышишь? Посмотри, она и вот эти вот, короче, они со мной ростом вот эти шпаги, а вот эта вот бобина гигантская, <с fierce> <сOR> <сOR> <сOR> <сOR> Да уж, вот это меня засосало, конечно. Так, э, Итан, давай думать, как нам выбраться. Итан, так. Надо смотреть, осмотреть Вот, мы можем с помощью буковки F Снять одну свою руку с крюка, получается Сорвать вообще, располовинил руку Блин, жестко А здесь, да, там половинить уже нечего Там нету просто пальцев уже Там уже все чокнутых ведьм. Да, да, Итан Получается, что свора Чокнутых ведьм о, сейчас настойка себя обольёт и заживут руки, да? Мгновенно Мгновенно Ладно, попроще, хотя попроще будет Обработали уже, ладно Может быть там какая-то волшебная мазь, смесь и все. так, начинается Начинается, начинается Шарим, шарудим, шарим, шарудим по всему Так, белый бокал Взяли белый бокал Алый, алый, алый бокал А не белый бокал Ты, ты дурачок, Санечка Так, а в шуфлядке ничего нет Это шуфлятка же, правильно? Правильно так, это мы не можем ёрзать Ага, угу Угу О, а здесь открыто Я думал, как бы там Замок несложный, понятно Хорошо, замок несложный, однако, ну, как бы Для меня это сложновато Заперто с другой стороны а, Девы урожая Девы пляшут, девы урожая пляшут Понял Ладно, так, где камин? Камин, камин Изучить Давай изучаем камин, открываем его Угу. А распашоночка моя, распашонка На пузе ползал по туннелям я с кресенком Я вылезал из этого узкого ущелья А сейчас мне будет что-то плохо, больно сильно Давай посмотрим-ка, Санюля Попробуем разбить мы вовсе вазулю Так, все получилось, нак, нак, нак о, кольцо с бордовым глазом я нашел О, и дверь открылась Как раз таки дверь открылась Ничего себе, шок Давай пролезем Можно? Есть такая функция, спасибо Итого у меня есть э, алый бокал и глаз <звук> Алый бокал и глаз это уже что-то, понимаешь? Это хотя бы что-то а, Есть два варианта Есть ничего, а есть... О, реагент Есть ничего, а есть алый бокал и роза <звук> А это что? Обломок кристалла какого-то а для чего этот кристалл? Блин, вот сюда вовсе не хотел. Подожди, давай сейчас по более узким местам походим. Вот здесь, да? Вот здесь можно же походить. Правильно? А, теперь открыто все, понял, быстро. Все, я понял. Мы открыли. Мы на будущее. Мы предостереглись. Куда они забрали розу? Так, итак, вот туда мы пока не пойдем, да? Изучить. Нет, семейное фото не подходит. Здесь 4. Здесь два. Здесь три. Здесь нельзя это использовать. Понял? Тогда поднимаемся наверх. Да. Да. Поднимаемся наверх. Я надеюсь, никто не услышит как бы вот всего того, что у меня тут происходит. Я тут просто воюю. Если че, кстати. Так, здесь растет растение, мы его не будем уничтожать, потому что просто не смогли этого сделать. Патроны кайф. Пистолетные, да. Да, да. Теперь открыто. Теперь открыто. Это тоже дверь, которую... Все, я понял. Где мы? Это начало. А, здесь можно подняться наверх. А можно не подниматься, можно пошариться внизу. Изучить. А, вращать. В крови все. Понял? Понял. Так, подожди. Вот, а мне это ну, нужно или это не нужно? О, о. 220 ле. Так, и здесь открываем, как бы ничего не находим. Уж заперто с другой стороны, понял Занято, значит, занято Значит, мы у нас есть шанс отправиться наверх Сразу посмотреть, что там у нас будет Какие негодяйки будут у нас там поджидать А я с мачете со своим буду, как ну, как правило, отбиваться Отбиваться Так, это что? Винная комната О, в винной комнате что-то хорошее должно быть Реагент тут есть Тут фрукты Винодельческие традиции замка Димитреску Зародились еще в... Это 5 плюс 4. А, подожди, плюс э, 5, это 10, получается, плюс 5. Это получается в э, 15 веке. Задолго до появления нынешнего его обитателя Алесей на Димитриевску использует знаменитый, но необычный метод, чтобы усилить аромат вина и придать ему насыщенный вкус. Ее лучшая марка Сангуис Виргинис. То есть, кровь девственницы. Ее хранят в особой бутылке, украшены серебряными цветами. Понял, да. Да, <свят> хорошо, тогда не понял. А, сюда мне надо бутылку с вином, получается, положить, да? Сюда нельзя положить кольцо с глазом Кольцо с глазом Однако сюда можно найти какую-нибудь бутылку красивую, что да, получается Красивую, что бутылку И дальше мы уже, ну, будем от этого отталкиваться Итак, выходим Здесь у нас еще есть налево-направо повернуть Давай налево сходим Как бы, опа, серебро Заперто с другой стороны, удивительно, Но Здесь балкон, да, чтобы было видно О, о, порох, взял порох Кайф вот это не разбить получается. Ну, она даже не шавелиться. Ну, как бы, ну, перезарядки у ножа и нету, и слава богу. И хорошо, и хорошечно. Тогда мы отправляемся куда? А, направо. То есть выбрали изначально правильное направление. В принципе, не будем блуждать теперь по миллиону тысяч раз. А, так, открывай. Ничего тут нету, класс. А, здесь вот как раз-таки, наверное, кольцом мы сейчас ставим, которое, ну, у нас есть. Трава. Трава, трава у дома. Так, все отлично, что-то понаделали. Так, давай вставляем. Угу. Нельзя использовать так. В смысле? Вот. Нельзя использовать так. А как? Создание, нет. Изучить. А, просто глаз Просто из кольца мы просто глаз сделали Понял, все, извините Теперь можно Теперь, теперь можно Кольца нет, есть глаз Глаз вставляем Глаз-алмаз Есть пробитие, мы... Как, как же хорошо Опять это говно Вот он мне меня огнемет с прошлой части Я бы сейчас подушил всю эту эту математику Из меня? А как они в меня-то попали-то? Сейчас появится, да? Давненько я Мужиков не скрывала Да как Я будто вс... не надо. Скрыл и не надо. И не надо, пожалуйста, не хочу. что у меня Взять нет ничего? Неч... Ключ, ключ. Ключ, ключ. ключ нужен ключ. Ключ нужен ключ. А что это? Так, а что это? Блин, открывай, открывай, закрывай. Так, все, закрывай, закрыта лавочка. Что закрыто? Угу, угу. Ты чудесным украшением нашего Зала. Подожди, а может быть не надо? Я вот открываю, как бы захожу Здесь э, что у нас? О, здесь можно упасть, я падаю Все, я упал, меня не трогать Я под защитой падения Все, мы в каком-то подвале, получается Подвал, это винный погреб или что? 9 июня 58 -го года. Отработал первый день в замке. Я была поражена, увидев, что здесь служат исключительно женщина. Мне строго-настрого наказали никого не злить, никогда не злить госпожу ее дочерей. Весьма неожиданно. Прошло две недели с тех пор, как я начала работать в замке, и мне боязно. Горничная Одела Адела допустила ошибку, и мисс Даниэла полоснула ее ножом по лицу. А по ночам я слышу вой, будто призраки бродят по коридору. Хочу домой». Ума не приложу, что делать. За обедом юные дамы жаловались на жару и испёртый воздух, в воздух, воздух. И тогда я слегка приоткрыла окно. Они заорали: "Закрой, закрой сейчас же! Я боюсь, что меня отправят в подвал, откуда не возвращаются." Ума не приложу, что делать, просто ума не приложу. Хорошо, тогда я попробую приложить свой умеху. Угу. Я-то, я-то, ну, умственно развитый, татышон, татышо. Я такой умственно развитый, татиш. Он. Вон, это Димитреска. Так, нам надо подождать, пока она уйдет, да, получается? Бутылку вина забрала. Гадина. Вот мне эта бутылка нуж нужна 100%. 100% эта бутылка мне была и нужна. Так, патроны есть. Отлично. Хорошо, хорошо. Повезло, повезло. Повезло, повезло. Так, бутылочек нет. Бутылочек никаких нет. Бутылочек никаких бутылок нет. Здесь заперто, как назло. Ну ладно, ладно, давай тогда посмотрим, что мы можем придумать здесь Посмотрим, сломать, опа, еще э, голда появилась у нас, да а, Так, получается, о чем? Опа! Джиниус, Саня, Джиниус! Так, подожди, и вторую подожди Так, а теперь отходим Что, доверься? А, дверь открыта, кайф, слышишь? Не бачу ничего, абсолютно не бачу. О, фонарик. Так, ну фонарик есть, можно поесть. Так, э -э, изучить. Покрыто засохшей кровью. Ну вот смотри, э -э, на какой стул сам сядешь, да, на какой э -э, друга посадишь. Ха ха ха, брат, помоги. Ну, здесь пыточные какие-то вообще. Это, ну, концлагерь пыток каких-то. Это вообще-то страшно. Смотри, клетка какая. Да ты шо? А что тут? Я все в надежде найти в этих клетках что-либо. А, что-либо найти. Вот за закрытой по-любому что-то должно быть. М -м, да. Ничего себе у тебя логика, Сань. Молодец. Говоришь, развитый да? Так, получается... О, здесь сральник с грибами, с какими-то... Это что это? Морепродукты или что это такое? Это... О, да это же флограв! Уи! Oui, флограв! Это пармезаном посыпать и будет белиссимо! Маманичка. Так, и вот еще тоже какой-то кусочек хлеба. Братишка! Я покушать принес, блин. Ладно, нормально. Убрали юмор. Это все, это шутки. Это, это все, это несерьезно. Шутки несерьезно. Так. Кандидаты Ирина, Михаэла, Лоис, Ингрид Забракованы Так, понятно, куча а, забракованных Так, так, так, так, так, так Это что, это банки с кровью или чем? Ой, процентов нет Вот это вот говно в банке Вот говно в банке, вот как бы если бы я коллекционировал предметы Говно в банке Замариновал, как бы, красота, а стоит же Ну и, как бы По сути дела, вот ты просто смотришь на это, да? Как бы с виду это просто говно А на самом деле... Вдумайся, куда может, о чем может думать это говно Куда может смотреть это говно Что оно чувствует, это говно Подумай, на каких просторах могло бы быть это говно Если бы оно не было в банке Понимаешь, сколько ограничений Сколько заложено смысла в эту интерпретацию а, Здесь до сих что-то висит Висит, что-то там еще что-то стекает Ну, извините, конечно Похлебка А тут еще тоже... Опа Ирина, здоровый аппетит Михаил, здоровый аппетит Здоровый аппетит Нервозность порой сильно встревожена Так, это какой-то медицинский центр получается Не понял А, упала, понял, блин, фух. Я, я, я, я что-то, я, про, я провтыкал, что что-то вообще упало Только по звуку понял, что что-то упало И такой думаю А, да? По звуку так, как будто здесь какой-то Монстр Бастер Монстр бастер клаб Смотри, посыпался лут Обломки металла да ты шо. Обломки металла, вау Ничего себе Блин, реально кажется, как будто бы тут кто-то есть Я надеюсь, это просто металл какой-то шкребется Подожди, я на всякий случай закрыл Патроны а где? А я понял. А, а. а. а. а. да черт, да черт! У вас подожди, вас много что-то, пацаны. Так, подождите здесь, хорошо? Я вот сюда сейчас. Ага. Так, наберете. О, вылез еще один. Самодельная бомба, хорош. Подожди, а если я мину вот сюда сейчас установлю? Ага, и отойду. Красота, нет? Согласись. Дай Опа! Опа. Я твой рот шатал, да Перекус таксисточек. Дай-ка я тебе еще. Опа, опа. Ой. Ой. Ой. Да ты шо? А можно как-то умереть уже, нет? Сколько надо выстрелить в вас, чтобы вы погибли? Все, я понял, в них куча, кстати, денег Ага Ржавые обломки всякие там Вот ты посмотри Че? Ну, Куда? Это никуда не годится такое Так, вот я помню отсюда вылез один Чепсус, я его не буду трогать, короче, этот О, патроны, вот это понимаю где-где я слышу но не вижу <связывая> <Ой>! <связывая> Чиха! так соблюдай спокойствие нормально все, все будет хорошо угу. заходи закрывайся так. ржавые обломки вау У меня есть хилка, ничего страшного. Я сейчас восстановлю здоровье. Все хорошо. Все хорошо. Подожди, самодельная у меня бомба была. Выбрать. Ага. Давайте их все вместе соберем. Подожди. Блин, вот этот еще здесь. И вот этот. Да похер. На. Ой. Один-то жив, а второй-то вылез. Да куда вы? Нет, я с ним бабло соберу-то. Да. Это обязательно. О, мерзкий какой! Это дементор из Гарри Поттера. Это Деменция из Гарри Поттера. О, о о Повезло, повезло, повезло. Ожерелье Ингрид. Хорош. Аж кто такая Ингрид? Трава, хорош. Так, сможем создать что-нибудь? Ай, хорошо, повезло, повезло Туда мы не сможем пролезть Ну, мы могли бы покакать, кстати Люблю какать <скак> Что? А, ничего, ничего Так, ладно А жерелья мы схватили, все, можно выбегать отсюда Выбираться из этого погреба Дурацкого, гремучего погреба Так, изучить У меня ничего, у меня ключей вообще никаких нет К сожалению я бы с радостью, с радостью все Не могу поверить, что Кассандра развела такой бардак. Ой, подожди, подожди, девонька моя, а ты что, это куда? Я сейчас, блин, убери, не видно, ничего не видно. Мы ее, получается, надурили, ха-ха-ха! Опа, ха-ха-ха-ха, дурочка, а, повелась, ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха. Так, вот патрон для дробовика, по чё то патрон для дробовика все беру беру, о реагент, патрон для дробовика все беру беру, короче, они И нихера. хера, понимаешь? <связывающий> <связывающий> Тихо, спокойно. О, мне не Я уже понял, блин. Открытое окно, открытое окно, вот оно твое, оружие мое, а Подожди, а что ты полосуешь меня-то? За что? Я не бедаю боли а. Так, дай-ка еще разочек а, Руки Ой. оторву Ой, а за что? Да, скинь, за что? Вискались. Я что-то На сделал? Нас зубы. Только нет Ой. Какой настырный! Дай лицо! Я не понимаю, мне ее надо убивать вообще или нет? Все, замерзла. Погибла, Девка. Погибла, погибла. Ножом сейчас тахну. Пошла вон! Перекуста аксисточек! О, хорош! Нормально, блин! Вот это мы ее спровадили, согласись. Изи, легчайше. Так, подожди, мы бежали отсюда. Ну ладно, лута там не будет много, я уверен. Я в этом абсолютно уверен. Угу. Здесь у нас тоже ничего больше нету. Все, мясник Джон на связи, здесь тушки животных, как бы все это мясной продукции, все это понятно. Еще одно отвели в подвал. Она пролила суп. Все знают, что происходит в таких случаях. Ты исчезаешь без вести. Твою кровь выпьет, а проклятая душа будет бродить по коридорам Я нашла ее только кожа до да кости Она доедала труп крысы Чую мне недолго осталось Понял, хорошо Опа, бутылочка наполнена, кстати, смотри Напомните, куда бутылка нужна была Все, вспомнил Все, вспомнил, спасибо Кровь, да, да, да, да, да Я помню такое Опа, бабло Так, ничего себе, ух ты Ничего себе Смотри, ржавые обломки, обломки, бабло Что будешь делать? Изучить Че Чепсус, чемодан Дульный тормоз Класс Так, нами доступны детали на оружие Подожди, я еще не уверен, что я хочу на это оружие Может быть не оружие О, отмычка есть Повезло, повезло Так, нет, подожди, пока я сюда не пойду а, Здесь все ли я... Нет, не все Назад, назад Замок несложный Во так Масштаб вращать, закрыть положение Ага, замок несложный Вот, теперь вот это нажимаю Отмычка Воришка, достижение получено воришка Ну а как, как иначе-то О, деревянная статуя ангела, взять. Для чего она мне? Вау, ничего себе, для чего мне эта статуя? Так, здесь а, Что здесь? Где мы вообще? Что это такое? Что здесь происходит? Объясни, мне кто-нибудь объяснит Кровь девственницы Не подходит Ладно, пойдем тогда попробуем О, все, щеколда открыли Отлично По-моему, это было сверху, да? Напомню, это было же сверху По-моему, налево сразу повернуть. Нет? Не помню, блин, а какая из? Вин рум, да, вот это винная рум Здесь кровь девственницы Отлично Сейчас откроется что-то Вау, браво так, дверь. Но то, что дверь открылась, мне в принципе меня это не сильно радует. Но, Оп. о, сундучок, о, ключ от внутрив, о, внутренний двор, вау, ничего себе, повезло, блин. Мне теперь в во двор можно спуститься, класс. Вот это да, блин. А где, где выход-то? Почему? Под куда в смысле? А где? А -а -а! Все, не обратил внимания, не заметил. Сейчас, короче, выберем все, попробуем выбраться во внутренний двор, попасть. А это в какой страны? Это вот, наверное, я Могу цитаты. устроить экскурсию. Не, не надо. Не, не надо, спасибо. На ясно, блин. Все <с понятно. Да ну, кому отпусти? Не трогай меня, ну. Что за говно? Отпусти. Ага. А, во, во, во, вот сюда, да? Ключ, да. Можно открыть и все. Во! Во, сотре. Сюда, сюда. Кто ко мне? На. О. О, ваза Патроны для дробовика опять-таки А почему? А, не, у меня 12 патронов есть Я просто их не втыкал, понял Так Ну, все равно пистолет пока понадежнее будет Оставим а, на какой-нибудь Самый-самый Плохой исход событий Дробовик, потому что дробовик Мощавая игрушка С ним играть не нужно Так, ну Конечно же закрыто будет все двери вот с такими вот штуками Они закрыты Зато здесь есть обломочки, да? Так, эта дверь По-любому будет закрыта Мы сейчас попробуем вот сюда проникнуть Потому что это единственная свободная Открытая дверь Смотри, сотря, сотря. Дивареско, че кто? Чеменджевалеско, не понял Так, она там что-то шорхает Ходит, топает, да? Мы что, не можем потопать? Реагент о, повезло, повезло. Опять-таки, бэч. Мне везет, как никому другому, бэч. Могу себе позволить. Потому что прошлую часть на самом тяжелом уровне сложности прошел, поэтому могу себе позволить. Ну а, вот эту Что ты сделал с моей дочерью? Кто? Кто? Я ничего не сделал. Все, я ничего не делал, блин. Это она сама. Она замерзла. О, карта, замка, основная, хорош Ага Понял, подожди Стоит ли мне сюда заходить? В зал да. да? Ну, получается, здесь что-то мне нужно Сейчас по кругу оббежим, потому что здесь наверняка где-то в умывальничках есть а то, что мне нужно, нет А почему? Что а? мне... Что это? Покушать Менджевалеска это, да, получается? Мне здесь ничего не надо, да, сделать? А, поищите розу в замке, блин Так, и, так и, ну и говорите, что тут ничего мне не надо А то я буду блаждать по этой ванной Весь мокрый, весь натопщу сейчас, ну Какие глупые Не, зал красивый Зал с омовением красивый, патронов кучу взяли Ой, у нас такая куча патронов Помню, в прошлой игре вообще их не хватало Просто жесть какая-то Каждую драку боишься что-то сделать, потому что... О, о, блин. О, порох взял. Так и что? Так и что? Это не дверь. Да, получается? Так, так, так. Так. А, ага. А. Все, мне надо что-то в покоях все-таки что-то... Или что? Надо открыть окно, окна бы открыть. Было бы классно. Мне тут надо что-то найти. Наверняка в камине. Да нет, блин. Нет, Санечек. А, во, слышишь? Во, что-то тут изучить. Подожди. Их надо вращать, но в какую сторону все это нужно вращать? А, блин, картина. Дайте хоть какую-то подсказку. Мужские взгляды женщинам. Презренны. А бедняков заботит лишь одно. Отдать владыке урожай отменный, чтобы скорее потекло вино. Я тупо... Я не понимаю. Мужские взгляды женщинам презренны. То есть, мужские взгляды женщинам презренны. То есть, мы отворачиваем женщину. Чтобы женщина на женщину смотрела или что? А, ну да. Презренны. Эти хотят, чтобы полилось скорее вино Урожай отменный, чтобы... Так, а бедняков заботит лишь одно Отдать владыке урожай отменный, чтобы скорее потекло вино Так, а здесь получается вот эту вот менжевалайску мы тоже вращаем Это же женщина, правильно? Женщина Ей презренные взгляды Изи? Найн Давай повернем, короче, малого вот на тех детей Потекло вино. Куда? А, подожди, может быть вот так? Малого отвернули, короче, чтобы они не смотрели друг на друга. Нет? Сейчас не так. А вот этих мы вообще не можем, да, двигать? Давай еще раз. Мужские взгляды женщинам презренны. А бедняков заботят лишь одно. Отдать владыке урожай отменный. Чтоб поскорее потекло вино Женщинам презренны Потекло говно Так Блин, ну Ну пожалуйста Ну пожалуйста Ну подскажите, как это сделать? Вот здесь коняк этот Может быть, все еще ее поменять? Мы уже все сделали, обделали абсолютно все, и вино не течет. Надеюсь, что это все получится. Так, э, женщинам презренно, блин, да, давай, ладно, опять смотрим, короче, на тебя. Наша проблема только в том, что мы слишком глупы. Так, вот они смотрят, короче, мужик на коне на нее смотрит, это презрение. А, это тоже можно, получается. О, так, я, я, так это можно было просто вот так вот сделать. Я-то думал. Я, я не видел, что там их можно тоже повернуть. Ну, давай тогда. Получается, открывайте мне. Я что тут, просто так, что ли? О. Ой. Нихера себе высота. Я спрыгнул, не разбился, кайф. Никогда не умел в играх. Э, ставь лайк, если тоже никогда не умел в играх э, слазить с лестницы. Никогда этого не мог сделать, короче. Там нужно подойти. Аккуратненько, а я аккуратно ничего не мог сделать Так, здесь вот Какого-то чёрта происходит Тупо подвал Затопленный чем-то Борщом, опять-таки Загадки борща Загадки борща Не понял, а не, все понял Ой, ну это ясно Ясно, как пить дать А, они еще их не А их ещё и не видно, да, получается? Спасибо Сломать Опа Их еще и не видно, понимаешь? Все, все Тебе смерть, смерть Все, это смерть Так Хорошо Повезло, повезло Повезло, повезло О, Вон, вон, смотри там Ползает один О, Я же выстрелил в лицо так, ладно, хлопцы, давайте Не хотите по-хорошему? Давайте по-плохому, где еще один? Ага Перезаряжаюсь, Беренька Нормально, нормально, нормально Ой О! Куда ж ты делся-то, мой ты хороший ты, ты не с тем Подожди, а где? Где еще? Как называются эти? Леты, латы. О, патроны пистолета. Обалдеющий. А куда? Подожди, мне. Забар забаррикадироваться можно, типа, а зачем? Если мне не надо баррикадироваться, не хочу, нет. А-а-а, Он... понял. Спасибо. Опа! Смотри, да? Смотри. Так, все, пистолет есть. Получается, вот этому подшляпнику сейчас отстреляем башню давай, да О, кристальный череп очень дорогой Его можно, короче, продавать этому а, мальчику Мальчику, да, назовем его так И все у нас будет, в принципе О, ясно О, еще один подшляпник А его можно убить, этого подшляпника? голову стреля... Вот я единственное, что... Не понял. А с каких они еще кричат? Сторон. О, что-то ржавое нашел. Балдешь. Скоро патроны создадим, кстати. А уже можно, кстати, да? Или нельзя? Не, ничего нельзя. А, можно патроны. Отлично. Патроны есть. Можно поесть. Трава. А, ну да, ну да. Ну да, ну да. А, их два уже. Получается... А, как. А, вас трое, да? Так. Ага. Не подходите. А. А -а -а. Пойдет. Повезло, повезло. Хорошо. Кристальный череп, блин. И деньги еще. О, ты шо ты делаешь-то со мной? Порох. Мать моя, смотри И аптечка, и патроны Какой у них... Здесь очень, очень удобная Система крафта Реально очень удобная, по сравнению с прошлой частью Где это невозможно Где это невозможно было делать Да, да что ты будешь делать Это... Вот, вот это вот продавцы Арифлейм, короче, люди, которые флей... Флейра на... раздают на улице Вот они, вот они, вот они, да Не, ну я, кстати, я уже много собрал денег так, и что? Что изучить? Оп, дергаем и поехали! Не, отличная. мне нравится, отличный темп набрали в этой игре. Отлично. Так, а, трава, трава, трава у дома. Та да, да, да, да. Что за комната? А, в ней можно сохраниться. Отлично. В этой ячейке уже есть сохранение. Продолжить? Да. О, тысячу собрали. Ничего себе. Подожди, давай еще раз тогда сохранимся. Угу. Здесь тюль, нельзя за тюль пройти. А, шкаф разбивать нет смысла, но я его разбил просто потому что могу так, могу себе позволить. Так, ребята, всем огромное спасибо за просмотр, дорогие друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был Йоба Гейм. Всем пока! -у. Heart saved upon you